Сегодня мы будем разбирать ПОИ. Вчера мы делали разбор рынка и там было очень много актуальных ПОИ. А сегодня я вас работать ПОИ. Поэтому поехали. Смотрите сюда. Итак, сегодня мы будем рассматривать ПОИ. Что такое ПОИ? Это зона интереса, которая является любым условием на графике, будь то... Ордер блок, имбаланс, СТБ, БТС и так далее. Блять. Как на графике выглядит poi? То есть это прямоугольник с условием. Вот у нас есть ордер блок, например. Вот. Это для нас будет poi. Ванговое poi. Вот. Что нужно делать в poi? В poi нужно искать условия для входа. Это захват ликвидности и босс или чоч, Вот. Давайте возьмем ближайшее poi, которое у нас было вот был заход в и то есть по и мы отмечаем на хтф на лтф ищем условия зайдем на 10 минут и смотрим здесь у нас был а, была работа с внутренней ликвидностью также у нас здесь есть чочь этого нам достаточно для POI. А, то есть у нас есть подтверждение в виде захвата ликвидности и есть чечь в восходящую структуру теперь мы ищем условия после чоча вот и вход естественно после теста примерно вот так Take ставим пусть, на вот этот свип ликвидность вот вами позиция давайте рассмотрим схематически у нас есть движение здесь у нас есть POI есть захват ликвидности внутренней и есть вип ликвидности нашей структурной. вот у нас есть чочь так у нас есть счет и есть касание к бою еще раз для захода в сделку вот так грубо говоря один к четырем сделка Давайте рассмотрим пои, которые я дал вчера. То есть в предыдущем видео с разбором рынка я дал пои для логовой позиции на биткоине. Вот. Здесь у нас есть индусмент. То есть это магнит для цены, чтобы она зашла в пои. Вот. Что мы будем делать здесь? Что мы ожидаем и что нужно дальше думать? То есть при заходе в зону пои при свипе вот этой а, ликвидности мы будем ожидать внутри нашей пои слом то есть примерно вот такое движение слом и уход по тренду то есть с тачпада неудобно но я думаю понятно то есть чочь и уход выше там первая цель пусть у нас будет вот этот свип вторая цель у нас будет вот этот свип и третья цель это будет свип вот этот. Вот и все. В принципе, если же цена зайдет ниже в 10-минутный, 15-минутный ордер а, блок, который является нашим вторым пои, та же самая ситуация. Мы ожидаем вот этот свип, то есть снизу ждем, чтобы цена свипнула, свипнула эту ликвидность, сделала чеч и ушла выше ничего сложного нет для грамотной работы с зоны интереса нужно знать пару ключевых моментов таких как первое это никогда не использовать агрессивный вход то есть не входить в сделку сразу при касании нашей зоны интереса без каких-либо условий второе Условия для входа в сделку стоит искать на низком таймфрейме, после смены характера или слома структуры. Условия для входа в сделку могут быть ордер блок, стб, вик свеча и так далее. И третье, проверить есть ли ликвидность, которую маркетмейкер будет заинтересован снять за зону интереса или же внутри нее и ждать ее свипа. Сейчас я вам покажу еще один вариант входа а, в сделку в ПОИ. То есть это был первый, это был самый такой распространенный вариант, которым пользуюсь я и наши аналитики и много других трейдеров. Теперь более замудренный вариант. Например, у нас есть ПОИ, у нас есть свип ликвидности. Мы ждем свип, выход, чеч, касание к линии нашего чеча и вход в сделку, то есть от чёча, то есть мы выставляем сделку прям от линии нашего там слома или чёча или же шифта. Это называется квази моду Я данный сетап не торгую. В основном этот сетап торгуется 5 м, 1 м на 5 м у нас свип, на одной минуте у нас слом, вот или же М10, М5, то есть на 10 минутах у нас есть свип, и на 5 минутах босс. Вход от линии слома. Данный сетап квази за завиндрает его говорить ничего не могу, потому что его не торгую. Бывало по случайности у меня условия выходили на а, отчете, я зашел по этому сетапу, вот. Это были два основных варианта торговли в пои, то есть это свип, э, чеч, условия или же свип, чеч, вход, чеч. В принципе, здесь ничего сложного нет, нужно брать в учет э, всю ликвидность, которая у нас есть в пои, будто это ликвидность снизу, сверху, внутри пои, за пои, перед пои. То есть всю ликвидность нужно брать в учет. Поэтому, если мы пойдем сейчас вниз, я еще наблюдаю за этой сделкой. Я буду ожидать примерно вход от 1600, ой, 16700. Вот, примерный вход, то есть я примерно покажу, как я ожидаю вход. То есть это свип, проторговка, создание МОМа, слом, касание к условию и уход. То есть, что я имею в виду? Вот у нас будет одно условие внутри ПОИ. А, давайте вот так то есть у нас будет захват всей ликвидности работа с внутренней, блять, работа с внутренней ликвидностью здесь у нас будет слом структуры В восходящую ретест нашего условия и уход по таргет вот на этом все всем спасибо Работайте в пое, не проебуйтесь, не забывайте подписываться, ставить лайки, подписываться на паблик и так далее. Короче, вы шарите. Все, всем пока.